Здравствуйте. Сегодня выходит очередной цикл передач «Точка зрения» Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. И мы сегодня обсудим актуальную тему, которая связана с защитой бизнеса, где мы рассмотрим уголовно правовой аспект. И сегодня у нас в гостях эксперт в области уголовно-правовой защиты бизнеса, адвокат, руководитель уголовной практики юридической фирмы Шимарданов, Ялилов и Сабитов, член Ассоциации юристов России Ахмедшин Эдуард Нилович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Буквально недавно вышел рейтинг адвокатов, который как раз таки осуществляет защиту бизнеса. Как мне известно, вы попали как раз таки в бронзовый фонд. Расскажите, пожалуйста, как вам это удалось и какова специфика вообще на рынке сегодня у нас в Татарстане? Ну, как удалось. Как я понимаю, эти рейтинги формируются за счет мнений экспертов, собственно говоря личности их неизвестно, но тем не менее мне очень приятно, что мою деятельность оценили положительно и в этот рейтинг я попал. Вот. Спасибо, так сказать, за это. А как вы вообще пришли в профессию, то есть чего начинали свою деятельность в качестве, то есть сразу определили, вот насколько мне известно, свою трудовую деятельность вы как раз таки начинали в правоохранительных органах, в следственном комитете, работали в прокуратуре, вот как пришли. Ну, да, все верно, в начале деятельность начинал в прокуратуре, после значит, создания Следственного комитета, выделения его из состава прокуратуры, я перешел в эту службу, проработал некоторое время там, а через несколько лет принял решение, что достаточно работать на госслужбе и пора переходить в адвокатуру, что и произошло. Ну, считаю, что адвокатура она более интересна в профессиональном росте, и поэтому в настоящий момент продолжаю работать в статусе адвоката. То есть некое свободное плавание? Свободное плавание, возможности для личного роста, самореализации в качестве юриста. Угу. Они более широкие, чем должности следователя, либо прокурорского сотрудника. А какие вот категории дел вот вы рассматриваете, то есть защищаете да, в рамках уголовно-правовой защиты бизнеса, то есть какие направления деятельности. Ну, в основном сфера моей деятельности, уголовно-правовой практики нашей компании связана с защитой бизнеса от. Уголовных, уголовных посягательств, а также значит, представление интересов потерпевших, также из среды бизнес-сообщества, которым действиями тех или иных лиц был причинен либо имущественный ущерб, либо вред деловой репутации. Также наша компания, в том числе и я, как ее руководитель практики, занимаемся защитами, защитой интересов чиновников, то есть сотрудников государственного аппарата. То есть это по каким статьям? Ну, статьи специфические, uh -huh. как правило, там злоупотребление, превышение полномочий, взятки, ну, определенная категория статьи уголовного кодекса, которые ну, всем известны, uh -huh. в этой части. А как вообще сейчас какая тенденция, да? Идет либерализация уголовного законодательства, или все-таки ужесточение? И какова практика правоприменителей в данной ситуации? No. Государство действительно в последнее время оно довольно поступательно осуществляет политику некой либерализации уголовно преследования бизнеса. Но ну, тут понятие такое относительное, либерализация. Ну, в общем, адвокатское сообщество и сами представители бизнеса положительно оценивают а, эту тенденцию, поскольку, поскольку а, ну, в существенно положительные моменты все-таки для бизнеса появились. Тут основным является введение понятия. В Уголовном кодексе и в уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации это понятие совершения преступления в сфере экономической деятельности. Все остальные изменения, которые последовали и в настоящий момент используются, они как бы связаны с этим понятием. Ну, одним из основных изменений, как бы, таким первым заметным, это введение значит, частей с 5 по 7 статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации о мошенничества. Там сумма минимального ущерба необходимое для квалификации действий по крупным или особо крупным размеру, значительно выше, чем за обычные мошенничества, которые э, предусмотрены статьями, частями PS1 по четвертую данной статьи. Вот, соответственно, для того, чтобы было инициировано уголовным преследование, нужно больше объем хищения совершить. Okay. Вот, также в налоговое, значит, преступление в сфере налогового, в налог правонарушения были внесены некие изменения. Ну, какие? Допустим, человек не платил налог, было инициировано уголовное преследование. Если налог он заплатит, выставленный ему, то есть начисленные налоговые службы, соответственно, уголовное преследование будет прекращено, и он не понесет наказание как таковое. Недавно, весной, были еще дополнительные изменения внесены в соответствующие статьи Уголовного кодекса, также в налоговые правонарушение. То есть минимальный объем необходим для возбуждения уголовного дела за данные правонарушение, он увеличен в три раза. Там. Если человек, не человек, компания и личный руководитель не заплатил налоги, ранее было в размере минимум 5 миллионов рублей, сейчас эта сумма увеличена до 15. Hmm. Это тоже положительная тенденция. Вот также осталось значит, прекращение дела в случае уплаты полностью данных платежей. То есть если предприниматель покашает свою задолженность в добровольном порядке, правильно понимаю, да. то освобождается от Наказание. Показание. Уголовное дело подлежит, подлежит прекращению. Mm -hmm. прекращение. Вот как? Ну, вот эти изменения, они коснулись и физических лиц. Это поскольку. получается буквально в этом году, да, вступили? Да, недавно, 1 апреля. Вот. А уже есть практика по... Есть, есть и, да. такая практика, есть, да. Вот. Соответственно, а если были ранее возбуждены дела, где еще сумма была не 15 миллионов минимально, а 5 миллионов, то они также подлежат прекращению, поскольку у нас уголовный закон был более смягчен и... Те лица, которые подлежали ответственности за неплату налогов в размере 5 миллионов, сейчас цифра выросла, поэтому данные дела также подлежат прекращению. Отсутствие в деянии состава преступления вот. ну, Эти изменения и физи физических лиц также коснулись. -то. То есть минимальная сумма и по физическим лицам была увеличена. Uh -huh. То есть обычные граждане, которые не, не заплатили налоги, э, раньше было 900 тысяч рублей, сейчас э, минимум 2 миллиона 700 тысяч рублей. То есть эти положения, они, изменения, они касается не только бизнеса, но и людей, и граждан также в целом, поскольку они взаимосвязаны. Вот. Ну, Как-то так. Изменений, в принципе, много. Чтобы всех перечислить, нужно много времени. Также и Верховный суд Российской Федерации в свои пленумы uh -huh. внес соответствующие изменения касательно применения, применения вот этих изменений судами. Судами каким образом применять и в каких случаях. Один из основных изменений, одно из основных ключевых изменений также было внесено в уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации касательно избрания наиболее сурового меры пресечения в виде заключения под сражу. Никак, ни для кого не секрет, то, что следователи часто используют данную меру пресечения для того, чтобы... Устрашать бизнес, угу. получить нужные показания и так далее. Теперь же, значит, для представителя бизнеса наиболее суровое вот мероприятие без заключения по страже, она не может быть избрана просто так. То есть тут нужны угу. веские основания веские основания для того, чтобы суды То есть так это какой-то существенный ущерб, да, возможно? Нет, принятии. не ущерб, даже не ущерб, то есть дело не в ущербе. А, то есть, если у следствия есть реальные основания, полагать, что виновный может скрыться от следствия суда. Это ключевое. А какие-то доводы могут быть, вот, например. Основания. Вывод активов, в том числе за границу, наличие за границей какой-то недвижимости, какой ну и так далее. У -у -у -у. То есть такие вещи. В вот. последнее время, благодаря вот этим изменениям, такое мероприятие, как заключение по страже, начала использоваться довольно ну, реже. реже. У -у -у. Сейчас более распространено, э, домашняя, резная, домашняя, да? домашняя да. А да. вот как по поводу залогов? Вот. Честно говоря, вот я как адвокат, для меня не очень понятно использование... Как заключение постража, так и домашний ареста в отношении бизнеса. Почему? Потому что э, здесь же ущерб э, имущественный, значит, имущественный характер. То есть дело касается денег, вопрос денег. Да, то есть каждый день должен работать, по сути, осуществлять предпринимательскую деятельность. Не только деятельность, но и ущерб должен быть, э, быть устранен, устранен, то есть деньги должны быть возвращены. Тут э, я считаю, что достаточно было бы использовать залог. Угу. Допустим, предприниматель вносит в качестве залога э, какую-то сумму, которая как минимум равна, Лучше даже превышает кратно значит, сумму причиненного ущерба и продолжает э, вести свою нормальную деятельность. А он не подлежит ведь возврату, правильно? Я подлежит возврату, если э, он не нарушал избранные мер пущения. Mm, То есть как. никаких действий не совершал, так сказать, вопреки, не мешал расследованию по делу, не скрывался. Эта mm -hmm. сумма подлежит возвращению. Ну, а как применяет вообще право правоприменительное? Какой процент? Залоги. Да. Ну, проценты я не отслеживаю, поскольку статистикой ну, судебного департамента и следствия не обладаю. Но в моей практике мизер применение таких такой мероприятий, как залог. Мизер. Очень редко. Угу. И это неправильно, я считаю. Вот. Интересно. А вот по поводу так называемых беловоротничковых преступлений да, и лиц, ну, то есть которые какие в последнее время формы, методы избирает такие, так скажем, интеллектуалы, которые априори идут на совершение преступлений? Ну, говорить о том, что а, появился какой-то вал ног, а, преступления тут не приходится. Преступления все те же. Те же. Хищение, злоупотребление, превышение полномочий, коммерческие подкупы, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство, неправомерные действия при банкротстве. То есть те же самые. Взятки. Вот. А, ну, к новому что можно отнести? Ввиду активного развития цифровой среды у нас в последнее время ну, встречаются редко, но встречаются значит, преступления, связанные с использованием цифровых активов, в том числе там, криптовалюты. Как, То есть здесь сейчас актуально, да, это до сих пор встречается. встречается. Даже встречается. на вашей практике было. У коллеги было, у меня у не было. было, у коллеги было. Вот. А также онлайн-банкинг используют для того, чтобы совершать хищение. Онлайн-банкинг. То есть это ключи доступа вот через ну, да, приложение. Сейчас все пользуются какими-то электронными кошельками, переводы осуществляют большое количество. Да. Вот. А в основном все те же. все те же В основной своей массе вдоль это все те же преступления. И способы, в принципе, с небольшим отличием, но те же самые. Uh -huh. То есть подделка документов, каких-то изготовления поддельных документов первичной бухгалтерской отчетности и так далее в завышении стоимости контракта, все то же самое. Как и было ранее, да. Ну, а если говорить об уголовном преследовании, да, то является ли распространенным фактом использования как раз таки органами правоохранительными органами недопустимых процессуальных каких-то методов? Uh -huh. То есть, или в рамках процессуальных методов что-то новое происходит в процессе ну, ведения следствия? Каждый факт использования в деятельности правоохранительных органов, недозволенных методов следствия, оно, дознание или следствие, оно э, является предметом отдельной процессуальной проверки с вынесением соответствующего решения о возбуждении уголовного дела. Поэтому э, данные факты должны пресекаться. Но в последнее время, тут надо сказать, что редко, редко э, органами дознания и следствия используются недозволенные методы расследования. В последнее время редко. Но тут нужно говорить о других способах давления на бизнес. То есть злоупотребление, возможно, своими, может быть, полномочиями, да? Не злоупотребление, так сказать. Но они полномочия, которые им предоставлены действующим законодательством, немножечко в видоизмененным в видоизмененном виде используют и излишне часто. Mm -hmm. ну, что можно сюда отнести? Это наложение арестов на счета бизнеса, то есть изъятие в рамках обысков. Всех документов, все оргтехники, оборудование средств связи, наложение запрета регистронных действий на имущество, эти вещи полностью они парализуют деятельность компании. И в конечном итоге это приводит к ее краху. Ну да, полгода год, если дать следствие, то, да, да, да. Также ну, старыми классическими способами пользуются, это продолжается и до сих пор то есть устрашение, угроза, так сказать, помещение под, под стражу под стражу. Причем в последнее время нередко что. Эти способы давления используются и в отношении свидетелей, даже по делу, в да, отношении свидетелей. То есть э, под угрозой задержания по uh -huh. подозрению в совершении преступления в порядке статьи девяносто первого ПК РФ их на, на двое суток э, помещают в изолятор, uh -huh. чтобы они подумали uh -huh. с целью получить нужные показания. Причем не всегда эти нужные показания они соответствуют действительности. Uh -huh. вот. В суде, конечно, потом все это всплывает. В суде всплывает, но в суде тяжело потом оценить, какие показания более достоверны, те, которые были даны на следствие под давлением, либо в суде, когда они рассказали правду. Uh -huh. Потому что что написано пером, не вырубишь топором, как говорится, в допросе подписи стоят, записи сделаны, нарушения прав не заявлены. В суде тяжело, как правило. А как и... быть вот в таких ситуациях предпринимателем? То есть как себя вести во время допроса, там, либо когда приглашают на беседу, так скажем? Ну, я вообще рекомендую... То есть с собой сразу адвоката приглашать идти или... Совершенно верно, совершенно верно. Я рекомендую всем, в случае, всем тем лицам, которые ко мне обращаются, в том числе за консультацией, в случае, если вас вызывают правоохранительные органы, лучше явиться туда с адвокатом в любом статусе. То есть если вы свидетель, вам сказали, что потерпевший свидетель, в любом случае. Ну, чтобы вдруг, если будет переквалификация, наверное, да? Чтобы не было нарушений прав. Адвокат, он следит, чтобы все права, положенные по закону, соблюдали со стороны правоохранительных органов. В том числе и потерпевшим, кстати. Потому что нередко бывает так, что потерпевший заявляет о преступлении, а ему возбуждением уголовного дела отказывают. Uh -huh. поскольку, поскольку у нас в последнее время наблюдается омоложение кадров следственных, uh -huh. не, как, не только следственных, но и оперативных. И они неопытные, эти новички, поскольку значит, наиболее опытные сотрудники они уходят в последнее время со службы, в том числе и в адвокатуру. Uh -huh. И у них не хватает опыта для того, чтобы расследовать сложные экономические преступления, и им проще вынести постановление об отказе в возбуждении дела. Тут приходится нам, как адвокатам, добиваться путем обжалования незаконных постановлений об отказе, добиваться возбуждения уголовных дел и помогать следователю в качестве представителя потерпевшего в расследовании дел. А как вот быть да, вот в последнее время, особенно буквально полгода назад, на высоком уровне, на уровне руководства страны обсуждался вопрос, что предприниматели, как правило, там, условно говоря, заказывают друг другу, да, пытаются причинить таким способом ущерб своим компаньонам, там, либо же конкурентам, да, и в последующем довести там, до банкротства, до ликвидации организации. То есть как предпринимателю себя вот, потенциально да, обезопасить, То есть, как может быть риски предотвратить? Данного характера. Просто понятен. к сожалению, такая практика она имеется. имеется, и мои клиенты они заявляют о таких фактах. Действительно, когда имеется какая-то конкуренция между организациями, они недобросовестны, конкурент может инициировать уголовное преследование своего конкурента путем подачи соответствующего надуманного заявления в правоохранительные органы, и тут начинает происходить просто кошмар, кошмар. Приходят значит, оперативники, исследователи, начинают, опять же, забирать оборудование, людей вызывать для дачи показаний, даже задерживать иногда. А, ну, Как от этой ситуации обезопаситься? На самом деле, это не так-то просто, поскольку у правоохранительных органов достаточно большой объем полномочий, предоставленных им законом. Здесь можно посоветовать только одно – вести правильный бизнес, вести правильный документооборот, а, заручиться поддержкой грамотных адвокатов, которые в случае таких фактов всегда оперативно смогут выехать на место для того, чтобы защитить права бизнеса. Mm -hmm. То есть опять все дороги ведут к защите. Это выбор каждого, но мое мнение, что желательно пользоваться нашими услугами. практика покажет положительный эффект от этого mm -hmm. налицо. Тогда подскажите вот, на вашей практике какие вот, э, ошибки да, совершают предприниматели, которые потом в последующем счете может быть, привлекается к уголовной ответственности. То есть, возможно, это небрежность, какая-то халатность. Какие вот самые такие ситуации были на вашей практике? Ну, ошибки, они классические на самом-то деле, связаны с неверным, либо недобросовестным, значит, либо недобросовестные отношения к взятым на себя обязанностям. То есть, человек взял какие-то да, обязательства, да, их выполняют либо некачественно, либо не в полном объеме, и тут сразу возникают вопросы со стороны заказчика. Либо же документооборот неправильно ведется, в конечном итоге может привести к, головной, к инициированию главного преследования. То есть не подписывается, собственно, ручной, или что реестр как-то. А, ну, не проверяя там исполнение работ, отприем передачи подписал, так. потом выявляет, что по факту объем работ в полном объеме не выполнен, угу. денежные средства поступили, вот меняется хищение как, как вариант это угу. вот один из вариантов. Также надо при, перепроверять контрагентов на их добросовестность. Очень нередко бывает так, что человек даже не знает о том, что люди, которых он нанял, или компании, которых он привлек для исполнения своих обязательств перед заказчиком, uh -huh. могут также недобросовестно вести к обязанностям, и в конечном итоге груз ответственности перетечет на него. Это тоже не очень хорошая ситуация. В налоговых правонарушениях частенько вот именно с этим связаны проблемы. Uh -huh. Ну и, наверное, в завершении э, вопрос такого общего характера. Какие советы вы можете дать предпринимательскому сообществу, чтобы они все-таки оберегли себя от данных негативных последствий, которые могут наступить в случае вот, совершения ошибок или каких-то посягательств со стороны третьих лиц? Э, ну, Советы просты и банальны, на первый взгляд, покажется. То есть это не нарушать закон, не нарушать закон, добросовестно относиться к взятым на себя обязанностям, требовать от своих сотрудников, от себя добросовестно исполнять обязанности и требовать того же от контрагентов, которые, с которыми у них отношения. Заработную плату платить вовремя, налоги платить вовремя. И как вариант проводить обучение сотрудников, персонала, так сказать, на предмет возможности инициирования вот такого вот уголовного преследования. Такие обучения в сейчас проводятся, в том числе и нашей компании. То есть мы выезжаем, проводим некий семинар обучение. Мастер-класс, да? Мастер-класс какой-то, Ну, не мастер-класс, обучение. Потому что мы доводим до сведений сотрудников, каким образом нужно действовать, если к вам пришли, например, вот с обыском. А есть какая-то памятка разработана? Нет таких вот вещей где-то? Такой памятки в широком массовом так сказать, обороте нет, но, uh -huh. разумеется, мы такие памятки разрабатывали, разрабатывали. У нас есть система обучения, причем она различается от уровня сотрудников. То есть для руководителей это одно, для сотрудников это другое обучение. Как правило, вот эти обучения помогают избежать гру грубых и классических ошибок, которые допускаются при производстве следственных действий в организации и позволяют в дальнейшем избежать серьезных последствий. Понятно. Ну что ж, спасибо, Тварнилович. Так напомню, сегодня в гостях у нас был эксперт, адвокат, руководитель уголовной практики юридической фирмы Шеймарданов, Елилов и Сабитов, член Ассоциации юристов России Ахмедшин Тварнилович. Спасибо, спасибо вам большое. Приходите спасибо. к нам еще. Спасибо.